Экологическая безопасность нормативно закреплена на по многих правовых актах федерального и регионального уровня. Между тем, обеспечение экологической безопасности осуществляется не только посредством регулирования промышленного производства и иной экономической деятельности, оказывающей влияние на состояние защищенности природной среды.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 Более того, в рамки программы конференции вошла обзорная экскурсия показаний ираистской части ворско камского государственного природного биосферного заповедника. Работа конференции пройдет до 9 декабря включительно. Адель Шемилова, Роман Самарин, Универньюз.